Здравствуйте, с вами Магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в набор Омбра на 82 предметов. Это набор OMT 82 s 12 s 12 это 12-гранный. Есть такой же в 6 профиле. В видео мы покажем 12-гранный набор. Поставляется набор в пластиковом кейсе. И сверху вот такая вот картонная упаковка. Упаковка у наборов Омбра очень нарядная. Вся блестит изготавливается набор на острове Тайвань. Фирма Омбра, это тайваньская фирма, выпускает профессиональный инструмент высокого качества. В наборе идет гарантийный талон. Гарантия на наборы Омбра пожизненная. По комплектации. В наборе 12 головок 12-гранных под квадрат 1,2. Вот, 12 граней. И 13 головок под квадрат 1.4, 6 граней. То есть два вида. Шестигранные это профиль 1.4, 12-гранные головки, профиль 1.2. По э, головкам под квадрат 1.4 шестигранным. Самая маленькая 4 мм. И самая большая на 14 мм. Профиль 12-гранный. Начиная с 14 мм, 12 граней, головка 1,2 мм, и кончая 32 мм. Профиль 12 граней, он, конечно, удобней э, в тесном пространстве работать, да и переставлять головку намного удобней. Но 12 гранный профиль не все любят, поэтому более предпочитают 6 граней. 12 граней в основном используется на автосервисах, СТО. Так, 2-3 щетки в наборе под квадрат 1,4, 1,2, трещотки на 72 зуба, имеет быстрый сброс и реверс, надпись омбра и номер согласно каталога. C.R.V. материал затоления, хром Рукоятка пластиковая. Вот такой вот здесь изгиб на рукоятке, но она очень удобна лишь для руки. И трещотка под квадрат 1,4. Также надпись омбра, быстрый сброс Решетки в наборах Омбра разборные, можно разобрать, смазать, отслужить или заменить какую-то часть. Отверточная рукоятка имеет квадрат в верхней части, можно подключить решетку. Данная отверточная рукоятка используется с битами, которые монтированы в головку. Здесь в наборе они представлены и шестигранными. И шлицевые, и крестовые, и биты ТОКС есть. Все биты подписаны полностью, да и весь инструмент в наборе подписан, имеет свою ячейку с надписью. Так, Биты под квадрат 1 и 2. Они используются с переходником, который есть в наборе. Вы вставляете нужную биту и можете использовать или трещотку, или Т-образный вороток. Трещотки в наборе на 72 зуба. Биты под квадрат 1,2, также есть торкс, есть шестигранники, есть шлицевые и есть крестовые. Также вот есть переходник для того, чтобы можно было работать с шуруповертом. Вставляете нужную вам биту или головку можно поставить, ставить 1,4 и вставлять шуруповерт. Так, воротки Т-образные под квадрат 1,2. Ворот, этот вот, вороток также используется как э, удлинитель 250 мм. А переходник можно использовать с перехода с квадрата 3,8 на 1,2. Также есть вороток под квадрат 1,4. Так, два, два кардана. 1,4 и 1,2. Карданы скреплены металлическими вставками. Так, удлинители под квадрат 1,4. 50 мм и 100 мм. Также есть удлинитель гибкий под квадрат 1.4. крышки, еще один удлинитель, это мы показали вам 250 мм под квадрат 1.2. И еще присутствует под квадрат 1.2 125 мм удлинитель. Ключи комбинированные, в наборе их 9 штук. Самый маленький размер 8 мм надписи Омбра Ну и номер тут есть Присутствует согласно каталога Материал изготовления хром ванадий. И самый большой ключ На 22 мм Весь инструмент глянцевый и выглядит очень нарядно Поэтому, конечно, наборы Омбра для подарка Самое оно Так, по комплектации э, Рассказал все И по габаритам кейса Кейс из пластика, состоит у из двух частей и скреплен пластиковая зависа для крышки скрепляет. Запирание на металлические замки осуществляется. Пластик жесткий, кисть затулен качественно, имеет надпись Ombro, 82 предмета, Professional Tools, профессиональный инструмент. И габариты самого кейса. Ширина 38 см, длина 28 см, высота 8 см и вес набора 5,5 кг. По качеству омбра, у нас часто спрашивают, как бы плохих отзывов у нас еще не было. Были положительные, так как наборы высокого качества и как бы проверенные, можете почитать на форумах, автофорумах и драйв там очень много отзывов о омбре, поэтому плохи, плохого мы ничего не подскажем поэтому, по инструменту омбра. Поэтому присматривайтесь, если заинтересует, покупайте. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. До свидания.